здравствуйте приветствую всех кто смотрит этот эфир у нас сегодня у нас на дворе золотая осень сегодня у нас 13 октября день праведности достаточно интересный день астрологически астрологически у нас сегодня остановка меркурия Знаете, такое страшное кто там Увлекается астрологией ретроградной Меркурий, на самом деле ничего страшного, всем надо уметь пользоваться, так же, как и этим потоком. И сейчас а, хорошее время а, проанализировать, вспомнить какие-то ключевые события прошлого и исправить, а, выровнять, а, изменить. А, события если что-то вы вдруг обнаружите как было ну, не, не, сделано не самым эффективным образом пользуйтесь этот поток будет еще буквально завтра потом меркурий пойдет в обратную сторону и уже там будут другие истории происходить так вот дорогие мои мы с вами добрались в нашем цикле о телах человека до нашей э, девятой оболочки о которой уже достаточно мало известно, поэтому мы с вами будем плясать от самых простых, понятных вещей. Я напоминаю, как мы с вами шли, да, мы там прокачивали физическое тело, потрясающе интересный инструмент, мудрейший, сложнейший, и обладающий э, гигантскими совершенно возможностями, э, научиться пользоваться которыми, ну, дает очень большой выхлоп, и много еще с этим можно делать меняя состояние, и реальность, и э, образ, и уровень жизни. А дальше у нас с вами была эфирная оболочка, да, вот это светимость плотная, то есть чего собрано все. А, и это там чувства, страсти, такая чистая, чистая энергия, с которой, всё, собственно, мы и состоим. Вот, следующая была астральная оболочка, мы говорили, что это оболочка, там, это тело сновидений, это тело желаний. Это тело, у которого другая мерность, есть целый мир. Потому что мир снов – это другой мир, мир сновидений, астральный мир. да, И там уже выше мерность. Но это одно из наших тел. Следующая оболочка у нас была, если вы помните, это было ментальное тело. Вот, это как раз такой событийный разум, прагматический, структурированный организованный который претендует на то чтобы быть главным очень любит это делать вот на самом деле главным не является потому что это только четвертая оболочка вот тем не менее он бывает полезен в хозяйстве в, в обычной жизни это тоже целый мир и достаточно много людей в этом мире живут и считать себя вершиной эволюции потому что они живут в ментальном ну, активно освоили ментальную оболочку а следующая была оболочка еще две у нас были там да? Кузуальное и витальное, это, собственно говоря, три, три ментальных тела, но более высокие уровни. Причина-следственной связи, то есть, как бы, да, человек, который просто говорит: я знаю, что вот как бы солнце встает на востоке, садится на западе, вот там оно там, светящийся огневой шар, да, это вот какие-то знания такие, ну, остополагающий что ли и э, прямолинейные решения линейные такие решения да это вот у нас ментальная оболочка а на кузовной оболочки больше идет работа с причинно-следственными связями и это это оболочка кармы то есть накопившихся последствий предыдущих выборов в этой и в других жизнях Следующая это у нас была витальная оболочка где мы с вами говорили а, о, о ценностях о а, у таких, ну, как бы у, вот вот вы, выше, да, когда человек стремится, то есть его разум познает уже не просто причинно-следственной связи, а что дальше объемнее. А, продолжаем, да? Вот, значит, это у нас Витальная. Следующая у нас была оболочка. Это, собственно говоря, уровень духа, да, атмического от, от, от, от, от, от, от, отман да, то есть, как бы, ну, вот, дух, суть, единый, первоисточник. Мы говорили о том, что это наша бессмертная часть души, собственно говоря, это то, что мы а, есть, то, что уйдет а, этого, из этого мира, то, что вечно, бесконечно, бессмертно, что дух ищет силу, и а, пробудившийся дух, люди духа, да, они ищут силу, они ценят силу, но это не значит, что там это физически, физически только одно от, от отображений, а, что там, где сила, там есть и проход, там есть и возможности, там есть и развитие вот и э, еще раз повторю что это то, та бессмертная вечная часть нас э, которая ну вот если верить современным ученым приблизительно весит 16 грамм и как раз она и уходит э, дальше а э, другие тела могут и не уходить но мы это подробно рассматривали дальше мы с вами перешли за 7 обычных привычных э, чаще всего встречающихся э, вот, тел да и мы попали с вами в прошлый раз – тело совести. Совесть а, мы, а, я предлагала рассматривать как совместная весть. То есть это когда человеческий дух, человек в своем высшем проявлении способен принимать взаимодействие с чем-то еще более высшим, бесконечным, вечным, мудрым, могущественным, высоковибрационным и высокомерным. Высокомерный – слово это то или что обладает большей мерностью. Вот, я думаю, что раньше, конечно, это не было оскорбительным, да, это было просто признаком того, что вот у этого человека или у ситуации или еще чего-то просто выше мерности, больше мерности, поэтому он больше может. И а, сегодня у нас с вами языковая оболочка, языковая оболочка, да, ну вот интересно, да, И, а, выше совести, выше духа, выше души, выше разума, язык. И я сегодня, когда думала, с какого бока нам вообще заехать на эту тему, есть очень простая вещь. Если вспомните, как убивали русский язык, как убивали буквицу, была буквица, глаголица, потом стала азбука, а сейчас это даже не азбука. Потому что фактически из, из букв убрали практически весь, всю суть, весь смысл, который в них был заложен. Мы можем посмотреть на, на, на языки, подвергшиеся меньшей, меньшему разрушению. Это, например, арабский. Так, кто еще на уровне арабского? Ну, у нас, наверное, вот иврит может конкурировать тоже по этому вопросу. Чем они отличаются? Каждый звук, каждая буква имеет объяснение, почему она так, ее начертание, то есть это есть символизм начертания, отсюда каллиграфия, потому что правильное изображение буквы а, несет в себе попадание вот в ту самую сакральную, а, в то самое волшебство, которое есть в нашей девятой оболочке. А, дальше, это значение буквальное, ну помните, азбуки веди, да, азбука, это, аз, а, азбу, а, фактически азбука переводится «я бог», потому что ас это я буки это боги я боги да то есть как бы э, она служила возвышению в божественное состояние изучение азбуки но не просто в каком порядке вот когда мы учили в школе хотя бы когда и уже за и ну и так далее да то есть как бы мы учили вот чтобы признать порядок букв в этом больше в принципе ничего не было и нигде нам больше азбука не пригождалась ну, сейчас это широко распространено. Я напоминаю, что азбука, да, там а, было азбуки а, глагол, Глаголь, добро, есмь. Это а, две первые а, строчки, например, азбуки, да? Нет, не получилось. Вот да то есть азбуки виде я бога ведаю или богов веду а, глаголь добро и, и, и есть да то есть а, говори добро ну, из и, и, истинной и, и, и которые есть вот ну и так далее каждая каждая и это все читается вообще единым текстом как благословение предков богов на то как надо жить для того чтобы собственно говоря вот этим стать вот этим азбуки да то есть ведущим бога асом, то есть ну, бога человеком человеком совершенным вот плюс каждая буква еще несла в себе цифровое значение Опять же, это сохранилось в арабском, это сохранилось в иврите, есть еще языки где-то сохранилось, ну вот из самых известных, да. Все это было и в русском языке, но на данный момент мы уже с вами это ну, в школе не изучали, мы только порядок букв. То есть фактически осталось, что буква сейчас это обозначение звука, и то не всегда, да, но все, все остальные смыслы были убраны. Они остались где-то в подсознании, они остались где-то вот в этих вот текстах, если начать сравнивать, а с как а, ну и так далее, там можно какую-то кузуистику, там цифровые какие-то значения, вот нумерология появилась, которая более ну, примитивна по сравнению с, собственно говоря, с буквицей, с глаголицей. Вот, низкий поклон тем, кто эту тему развернул. И почему так важно было... Зачем так старательно уничтожали вот эти вот связи, смысловые связи, буквы, образа, звука, цифрового значения и смыслового значения? Потому что каллиграфия, например, тоже подверглась, как это сказать, уничтожению, да, была убрана из школьных программ, каллиграфия давала выравнивание работы полушарий и э, оказывают целебное воздействие и э, выравнивание эмоциональное психологическое э, и там где мы были но ну, где сохранилась каллиграфия на востоке это люди которые в безупречном э, в совершенстве владеют э, своими руками Мелкая моторика это работа мозга да напрямую вот этой работы суставов и это молодость то есть как бы люд, молодость сознания люди не ну, в маразм не могут впасть если например они занимаются каллиграфией вот, в, в, большем, ну, в, в более простом варианте э, рисование выполняет такую же функцию. Вот, но это такие, через что мы можем туда заглянуть с вами в это тело, почему же оно у нас такое высокое, такое далекое, потому что если у нас тело совести, восьмая оболочка, она связывает наше высшее я с, ну вот, с Богом, с космосом, с Абсолютом, с какими-то высокомерными, высокими более силами, там, вибрациями, энергиями, светом и так далее, вот, то получается языковая оболочка, по моему предположению, потому что я могу понять и понимаю на данный момент про это, это а, то, что напрямую сказано в Библии, да, что а, прямой, прямолинейный и не совсем верный перевод первой фразы Библии а, в начале было слово, и слово было Бог», и слово было у бога это на русский язык на современный русский язык так переводится но в древнерусском это звучало немножко по-другому и значение там больше и сейчас есть трактовки они разнятся можете выбирать какая вам больше нравится одна из них что например под слово до да, вначале было слово имелось в виду бог слов некий до да, который собственно говоря и был э, то ли творцом всего сущего то ли каким-то очень значит полномочным и собственно говоря именно он и э, он и был богом и э, э, ну, чуть ли там не создавал этот мир то есть вот один из вариантов э, <связывая> трактовки этой, этой, этой фразы. Ну просто слово по древнерусски звучало немножко по-другому. Там есть версия. Лично я не видела старых Библий, да, которые написаны на древнерусском. Если у кого-то есть, посмотрите. Вот. Но есть версия, что, например, там было слово не, не слово, а логос. А логос это вообще понятие, которое включает в себя фактически, ну как, эм, ну тот самый абсолют, то есть которым есть все из которого все произошло, и который в содержит в себе все, и все в себе разворачивает. И сам себя объясняет, и энергии, и, и эмоции, и чувства, и знания, и силы, и возможности, и прошлое, и настоящее, будущее, и так далее. Вот. в любом случае каким-то боком эта фраза, про начале было слово, может дать ключ, и мне кажется, что дает ключ, который мы можем подступиться к этой оболочке. И э, то, что в русском языке э, сильным, сильнейшим просто атакам, неоднократным, потому что реформ было несколько, каждая из реформ обрезала количество букв, убирала значение этих букв, э, убирала вибрации, доступ к определенным вибрациям, доступ к определенным энергиям, к определенным измерениям и богам, которые через эти буквы проходили, а, практически все у, у, все убиралось как отжившие старое ненужное но ну, самое последнее что мы помним вот в революцию да когда убрали а, ер и ерь например да которые там ну остались в виде атовизма как мягкий и твердый знак на самом деле они ставились после каждого слова а, и давали более четкий слог потому что После каждого согласного обязательно стояло гласно. Если это гласно не звучало, то это был ер или ерь, да, который, собственно говоря, все равно делал пару. То есть язык был парный. И когда убрали вот эти ер и ерьи, стало много слов, где несколько согласных подряд. Вот, и соответственно, ну вот что, если так предположить, согласные буквы – это мужской поток, гласные буквы – это женский поток, и когда убрали гласные буквы, которые давали вот эту гармонию, любой букве давали гармонию, я предполагаю, что это был из, один из способов нарушить баланс равновесия парности, да, потому что в парности есть гармоничный проход развития человека вот дорогие мои и это вот в общем мы только с вами приглядов так в приглядочку так чуть-чуть легонечко начали в эту сторону смотреть я уверена что накопать здесь можно еще очень много вот но у нас вот тут вот мы на природе у нас садится солнышко поэтому а, я предлагаю сейчас сделать практику пока вы еще меня видите а именно посмотреть свое языковое тело и а, попробовать его ну почувствовать, может быть, получится развернуть, напитать, потому что, понимаете, дорогие мои, вот, если вначале было слово, и слово было Богом, и слово было у Бога, то ну, фактически мы какую-то, что-то очень божественную, какую-то часть себя можем через эту практику вернуть, почувствовать, восстановить связь с этим состоянием. И в прошлый раз я говорила, что не у всех современных людей есть высшие оболочки, бывает очень по-разному, бывает там. Я видала 2-3 оболочки, 5-6, 7-8, ну, 8 это уже редко. Вот, у русских людей, у людей, живущих на территории России, очень у многих сохранились эти оболочки, несмотря на вот все мероприятия, которые неоднократно проводились, в частности, в сторону языкового тела. И если тело совести, да, как совместная весть, вибрационная, делает так, как велит совести ты останешься в потоке связи с высшими силами, может быть, ты не будешь самый богатый человек на земле или еще что-то, но твоя душа останется в связи с высшим, и ты сможешь чувствовать, для тебя мир будет волшебный, живой, тебе будут приходить ответы. Это вот по совести, да, а здесь какой-то, ну вот, источник, источник жизни, источник смыслов, причем настолько глобальных, гораздо выше уровня выживания, где там вторая чакра, и где у нас наша девятая оболочка и я думаю что тут даже если целый научно-исследовательский институт начнет языковым телом заниматься всему институту будет работа поэтому вот я сейчас сказала самое ключевое что на первый взгляд, на вскидку можно а, вот, в, в этой теме сказать и а, в какую сторону посмотреть. Если вы готовы, я напоминаю, что в эфирах до до, до седьмой оболочки у нас есть медитации прохождение, прочистки, развертки а, всех тел по очереди когда мы с вами работали с языком с телом совести мы уже работали непосредственно с этим полем кто делал это в прошлый раз посмотрите что у вас там сейчас происходит какие изменения какие ощущения и мы с вами переходим на девятую оболочку на языковую сколько б я вам тут не говорила то что в ней содержится и те возможности в которые вы там есть превышают многократно все мои все мои попытки ну вот, туда приблизиться и что-то показать поэтому просто попробуйте сейчас войти в этот космос в, в, в эти поля может в голове такой вы знаете немножко быть мысли все потеряются это нормально попробуйте в этом побыть попробуйте вот это прочувствовать я подозреваю что даже вопросы будет сложновато задавать потому что на другого уровня вибрации здесь сила столь же великая и прекрасная сколь трудно описуемая разумом слишком большая разницы между разумом и этой оболочкой просто войдите в нее побудьте в ней этот эфир я провожу в частности для того чтобы вы могли через него войти в свое поле, может быть оно кого-то маленькое, да развернуть, да наполнить, прочувствовать, прочистить и вернуть себе те ресурсы, те возможности, те те волшебности, которые вам по праву принадлежат. Чужое все равно там не возьмете, только свое. И я желаю, чтобы у вас это сейчас получилось. Пусть прям развернется и высияет ваше поле языковое. Кто сейчас дома и а, как это называется, может там, например, прилечь после этой практики. Прям вот знаете, побудьте в этом, не, не кидайтесь резко мыть посуду печи или там с кем-то разговаривать. Побудьте, пожалуйста, в этом состоянии какое-то время, пусть пусть приживется, пусть развернется, пусть напитается. От всей души желаю вам, чтобы время, проведенное со мной, прошло для вас с пользой. Буду благодарна за ваши отклики, за те ощущения, результаты, которые у вас получится. Что я могу сказать? Чем ну, мы больше входим в права, познаем себя, чувствуем свои возможности, тем проще тем пользоваться, тем легче, красивее, счастливее становится жизнь. Потому что ну, пришли мы сюда, как говорил Лев Толстой, человек как сосуд, его задача наполниться, наполнившись, разлиться, чтобы поделиться наполненным с другими. А для того, чтобы наполниться, ну хотя бы нужно знать, какие сосуды у нас есть и как они наполняются. Наши оболочки являются такими сосудами. Желаю вам всего самого Удивительного. Да, это не, не крайняя оболочка, есть еще, но там уже совсем трудно что-то рассказывать. Кто практикует медитацию, можете попробовать туда добраться самостоятельно. А с вами была Людмила Осипова. Желаю вам здоровья, счастья, добра и благополучия. Всего доброго.